Американец Джонатан Трап перелетел сегодня через Ламанш, сидя в кресле, привязанном к связке разноцветных воздушных шаров. Стартовав утром из английского графства Кент, через несколько часов он приземлился на поляне уже на французском побережье. С собой у него была спутниковая навигационная система, однако перелет он совершал без спасательного костюма, что, по словам экспертов, было достаточно рискованно. В апреле Трап уже установил мировой рекорд по полету на шарах, но это происходило на суше. На этот раз ему удалось воплотить свою давнюю мечту и преодолеть водную преграду.